Привет всем. Похожа картинка на шлем Астерикса? По-моему, очень похожа. А на самом деле это один из бесплатных 3D-атласов человеческого тела, ну, не то чтобы он совсем бесплатный, но здесь есть некоторый ограниченный функционал, которым можно пользоваться бесплатно. Очень любопытная штука, особенно накануне в кавычках показывают Дня всех мужчин мужского праздника. В какой-то веке оставляю ссылку, можете поисследовать мужское тело, потому что уверен, что достаточно внимания этому вы не уделяли никогда. Я уже поскрывал тут всякие лишние органы, чтобы они оставили только то, что нас интересует в рамках системы размножения. Кровеносная система неплохо показывает то место, где должно было быть пещеристое тело, но я его уже убрал, естественно, чтобы не загораживал проход. наше время таких пособий не было, правда ведь? Что тут можно рассмотреть интересного, не будучи врачом по образованию, и ни разу не врач? Просто читал кое-что. Ну, во-первых, если включить нервную систему полностью, то вот эти замечательные большие нервные волокна показывают, насколько якобы ненужная внешняя поверхность пениса, которую, собственно, во многом обрезают на обрезании. Те, кто думает, что это ничего особенного, вот посмотрите вот на эту вот часть. Здесь хорошо видно. Можете также посмотреть, собственно, насколько она пронизана кровеносными сосудами. Тоже хорошо видно. Посмотрите в профиль. Да? Вот эта часть, которая подлежит обрезанию. Ну, это в лучшем случае. Теперь, если скрыть все нервные волокна и кровеносную систему, остается, в общем... Часть кишечника я уже скрыл, естественно, тут он должен быть. Что тут интересного? Например... Вот что делается на вазектомии. На вазектомии происходит перевязка, либо перерезание примерно вот в этой области. И, соответственно, в этой области. Это придатки, яички. Да. Иногда даже вырезается целый кусок. То есть просто вырезается некий кусок семенного прохода, чтобы он случайно не восстановился, потому что организм человека чудесный, он может восстановить иногда. Так что, собственно, вазектомия не дает стопроцентной гарантии стерильности. Так, чтобы вы знали. А еще вот э, наподумать... Как вы думаете сами, вот эти вот железы большие, они постоянно занимаются выработкой сперматозоидов. Примерно 5000 штук в секунду. Как вы думаете, если здесь перерезать канал и или перевязать, куда они будут, собственно, деваться, как вы думаете? Не начнут они где-нибудь накапливаться? И уверяю вас, многие люди с удивлением узнают, что уже после, конечно, того, как они сделали себе вазектомию, что да... Они не просто накапливаются, они начинают собираться в огромные абсцессы, которые потом сами требуют хирургического вмешательства, либо у людей появляется синдром хронического, ну, хронический болевой синдром. По-моему, по официальной статистике, у каждого десятого. Это только, только, только официально. Что дальше? Ну, вот эти верхние протоки, вы сами понимаете, да? они идут от, от почек, хотел сказать, к почкам. От почек, конечно. И под, подсоединяются они к мочевому пузырю. Здесь же можно английский язык учить заодно, да, видите, blader. Хотя английская анатомия довольно странная, тут иногда латынь почему-то перемешается с английскими словами. Вот, например, бладдер это явно английское слово. Вот эта вот часть, которая сейчас показывается такой замечательно прозрачной, пока я выделил э, мочевой пузырь, это, собственно, то самое второе сердце мужчины – простата. Один из главных источников э, раковых заболеваний – в мужском теле, про которые, конечно, не существует никаких массовых кампаний по борьбе и диагностике и так далее. Простатит, это тоже здесь. Все, что связано с трудностями мочеиспускания с болевыми, то, что происходит по причинам там заражения, либо травмы, либо еще каким-то. Это все вот это замечательное второе сердце. Заметьте, что сквозь нее проходят трубочки, которые подают собственно семя. Именно семя. Здесь целый коктейль делается, и потом... Скажу пару слов про это. В общем, одно из мест, где этот коктейль смешивается, это вот самый центр предстательной железы. Простата, как ее называют. Вот еще тоже компоненты коктейля. Буду про него чуть-чуть то немногое, что знаю, скажу. Бульбоуретальные железы. Это тоже, видите, подходит уретре и в определенный момент выпускает тоже особую жидкость. Как видите, все довольно сложно. И вообще, вся система, конечно, напоминает если смотрите документальные фильмы, вот, как это делается. Какой-нибудь конвейер, какие-нибудь печенья. Сначала замешивается тесто, потом оно куда-то идет, потом его формуют, потом его дозирует, потом оно проходит какие-то там обработки термические, там, потом декорацию и упаковку. Вот здесь происходит что-то подобное. И процесс, который для нас, ну, так сказать, занимает секунды, на самом деле требует большой подготовки и довольно сложного механизма для реализации. Собственно... Сперматозоиды вырабатываются в железах. Занимает это примерно 2 месяца созревания сперматозоида здесь. Дозревает сперматозоид в придатках. Это же является местом накопления. Вот эта вот штука. Собственно, внутри вот эти вот железы основные состоят из таких множественных спиралек, которые сливаются вместе как бы из ручейков в большие реки и потом в большую реку, которая вот здесь идет большим таким зигзагом. Это, собственно, запас накапливается. Здесь они еще дозревают примерно 2 недели. Почему, собственно, вся эта система находится снаружи тела? Потому что для нормального функционирования сперматозоидом по какой-то причине высокого дизайна требуется температура на 2-3 градуса ниже, чем у нас внутри тела. Поэтому, собственно, одна из опасностей для, для мужской фертильности именно – это перегрев. Особенно систематический перегрев. Потому что он приводит сперматозоиды к нефертильному состоянию. В среднем у человека примерно 5 дней занимает прохождение сперматозоида из, собственно, трубки семиводящей до выхода наружу. Около 5 дней. Итого, если все просуммировать, ну и плюс прибавить некую там флуктуацию от человека к человеку, то получается, что от начала до конца, ну, где-то порядка 3 месяцев. То есть, если вы собираетесь зачинать детей и хотите, чтобы они были здоровы избавлены избавлены от следов никотина, алкоголя и всего остального, то минимум, который вам нужно выдержать без употребления всяких там вредных химикатов, это 3 месяца. Здесь мы сильно отличаемся от женщин, потому что у женщин эти клетки уже даны от рождения. И если с ними что-то сделать, то ничем это исправить уже нельзя. А если мама, например, употребляет что-нибудь нехорошее, когда вынашивает ребенка, и ребенок девочка, да, то у девочки уже формируются еще в утробе разным образом поврежденные или плохо развитые половые клетки. То есть, когда женщина вредит своему неродившемуся еще младенцу, она может повредить через поколение. То есть, она вредит своим внукам. Вот. Но мужчина тоже, в общем, вполне может это сделать. Повредив детям, конечно. Самый процесс, собственно, когда происходит семиизвержение. Ну, понятное дело, я здесь скрыл пещеристое тело, и я не буду тут показывать, как это все происходит с нервами и так далее. Я думаю, это вы и сами более-менее знаете. Самое интересное происходит очень быстро и в самом конце полового акта часть семени подается через трубочки и к ним начинают подмешиваться разные дополнительные компоненты кое-что подмешивается в визикулярных вот здесь, железах а простата добавляет соответственно свою жидкость бульбуритральные железы они действуют и до и частично во время и частично после полового акта и все это происходит в общем, довольно быстро есть, что нужно знать про, про бульбуритральные железы что Жидкость, которую они вырабатывают, она имеет щелочную природу. Получается и смазка, и некое беззараживание, и нейтрализация того, что ну, кислотной среды, которая остается после, там, например, после прохождения мочи, потому что моча проходит по этому же самому каналу. Например, на 1% семени итогового коктейля составляет вот эту вот жидкость, которая вырабатывается в этих железах. В общем, вот добавление раз, добавление два, добавление или убавление три – и они же еще действуют и после, потому что они занимаются тем, что обеззараживают после. Потому что то, что вырабатывается в, про... в простате, оно имеет кислотную природу. То, что вырабатывается здесь, имеет щелочную природу. Что тут еще интересного можно увидеть? Например, смотрите, если я включу костную систему, то обратите внимание, что семя протоки проходят снаружи лобковой кости, а не под ней. То есть, если поступает травма, вот в эту область какая-то там, либо удар, либо другое повреждение, то в общем можно повредить семеводящие протоки, одно или оба, и в общем поиметь большие проблемы с фертильностью для мужчины. Вот смотрите, видно, да, да, даже с мышечным слоем семенные трубки проходят поверх. Вот такая вот уязвимая система. Ну что, такую штуку вам в школе не показывали, правда ведь? Вот можете поиграться, смотрите ссылку в описании под видео. Все тут очень и очень непросто. Два главных источника мужского рака. Раз и два. Что, собственно, происходит, если так на пальцах описывать, вот как выглядит процесс семяизвержения? По сути, по конвейеру подаются такие не особо подвижные, но живые снаряды. Примерно вот в этом месте эти снаряды смешиваются, опрыскиваются такой жидкостью, которая их очень сильно активирует. То есть, поскольку это всего лишь клетки, они впитывают вещества через свою поверхность там, с помощью мембран клеточных. И поскольку здесь довольно много сахаров, то, в общем, они становятся очень-очень энергичными. И вот эта смесь, собственно, погружение, вот этого небольшого погружения в эту смесь, достаточно для того, чтобы их активировать настолько, чтобы им хватило этого заряда до, там, порядка пяти дней. Вот почему-то в некоторых источниках пишут, что три дня всего живут сперматозоиды. На самом деле 5 по бейкеру и там в частных случаях бывает и больше собственно так что сколько времени проживет сперматозоид в теле женщины вопрос очень большой если он вдруг по какой-то причине откнется на питательную жидкость то может еще и дольше прожить вот их конечно там убивают белые кровяные тельца и иммунная система в целом но тем не менее вот этого впрыска здесь на этом конвейере ему хватает так сказать этого пинка чтобы дойти до яйцеклетки до самой вот но Женскую сторону мы рассмотрим ближе к 8 марта. Я покажу на 3D-атласе, очень хорошо видно. Вы все знаете вот эту картинку стандартную, которая по-английски называется «Бычья голова». И, к сожалению, все картинки такого рода, абсолютно все, сделаны с очень серьезными ошибками и искажениями. Я не знаю, сделано ли это намеренно или нет. Я бы сам об этом не знал, если бы не прочитал об этом Робина Бейкера, но это ошибочное изложение здесь, оно, в общем, портит представление и мужчинам и женщинам о том как работает половая система и это можно хорошо посмотреть на трехмерном атласе но это будет в другом выпуске так что вот так вот такой непростой конвейер между прочим вот банальный вопрос который на который нету никакого готового стандартного ответа многие люди спрашивают там в интернете там и на форумах так вредно или полезно например полное воздержание и на такой простой вопрос наука не знает ответа однозначного. Можно найти статьи и в ту сторону, и в другую. И там, и там достаточно идеологически нагруженные. Но в общем, никто точно не знает. Редкие-редкие доктора говорят что-то такое среднеузвешенное, что, понимаете, что любая функция в организме, она тренируется при использовании и атрофируется при неиспользовании. Вы, например, же не умрете, если вас, например, посадить, и вы не будете двигаться, скажем, месяц. Вы не умрете. Просто когда через месяц вы встанете, вам будет очень тяжело ходить. Зачем космонавты бегают на беговых тренажерах достаточно подолгу в невесомости? Потому что если они этого не будут делать, то у них начинает очень быстро атрофироваться кровеносная система. Нет нагрузки, соответственно, уменьшается. То есть организм тут же начинает сворачивать всю лишнюю деятельность, которую он чувствует, что не нужна. Сворачивается несущая способность скелета. Сворачивается несущая способность легких. Сворачивается несущая способность сердца. И если на это просто забить, то по возвращении на землю можно просто не, не смочь больше там жить, не смочь там дышать. Вот. И поэтому им приходится, так сказать, стимулировать свой организм, чтобы функции в нем не атрофировались. Но вот редкие взвешенные доктора говорят примерно то же самое, что, конечно, вы не умрете от того, что вы, например, полностью прекратите там, использовать свой половой аппарат, но и пользы ему это тоже не принесет. А приводит ли это к заболеваниям каким-то? Ну, мнения разнятся. Кто-то считает, что приводит, кто-то считает, что не приводит. Кто-то считает, что здесь накапливается какая-то волшебная энергия, и там, если не используют, то она как-то выродится в каком-то там мега-творчестве. Не факт, что она во что-то выродится. Факт тот, что если человек, например, потребляет там, косвенно женские гормоны, как, например, в случае пива, да, пиво содержит довольно много женских гормонов, то у него не только атрофируется половая функция, у него и голос может измениться, там, и жировые отложения начнутся по другому типу, не как у мужчины должно было бы быть. Организм человек очень высокоадаптивная вещь, он адаптируется ко всему. Жители Тибета, например, адаптируются к тому, что там мало кислорода. Те, кто ныряют фридайвингом, тоже адаптируются к тому, что мало кислорода. В общем, любая человеческая функция при тренировке начинает выполняться лучше, чем она выполнялась до того. Но при этом всегда существует некая крайняя точка, которой можно любую функцию перенапрячь. Можно перенапрячь сердце, можно перенапрячь скелет, можно перенапрячь там, мышцы. все можно перенапрячь. А можно просто всегда чуть-чуть ставить себе планку повыше и развивать ее. Так что, на мой непрофессиональный взгляд, я думаю, что сделав большой перерыв в сексуальной сфере, я думаю, что организм человека теряет существенную часть тонуса. А если верить товарищу Сапольскому, то, как он любит повторять, что не тестостерон приводит к половому поведению, а половое поведение влечет в выделение тестостерона. А тестостерон нужен у организма для множества разных вещей, далеко не только для половой функции. Я бы сказал, что недостаток полового поведения, в общем, должен сказываться и на других системах организма тоже. Включая кровеносную, включая скелет, включая мышечную, там еще целый ряд других. И, конечно, особое воздействие на психоэмоциональное состояние. Потому что ну, для любого животного нормально. Почему природа награждает нас такими гормонами удовольствия за участие в этой деятельности. Ну, потому что это важная для природы вещь. Если бы она не была для природы важной, она бы не вознаграждалась такими гормонами. Так что в этом как бы кроется и самообъяснение, и самооправдание. Зачем эти функции в организме нужны? В общем, оставляю ссылку, поиграйтесь. А в следующий раз 3D-практикум вот по этой замечательной картинке. Всем пока и удачи!